Запускаю. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эдуард Бергов и время интервью. Сегодняшняя наша гостья убеждена, что в этой жизни можно запросить и получить все, что нам хочется. Этого можно достичь без всяких золотых рыбок, дедов морозов, джинов и прочего волшебства. Нам нужно лишь поработать со своей парадигмой мышления через нейросеть то есть через мозг. Друзья, представляю вам практикующего психолога, психотерапевта и педагога раннего развития Олесю Павликову. Олеся, здравствуйте! Здравствуйте, всем привет! Олеся, вот как давно вы занимаетесь этой сферой деятельности? Ой, столько не живут уже, но ну, более 10 лет, а это очень приятное очень-очень нужная деятельность и очень-очень полезная. Вот. Но так где-то к 10, наверное, уже более к 12. Я, честно говоря, сбилась со счета, но более 10 лет. Угу. А как вы поняли, что именно это ваше предназначение? А, ну, существует теория, что в определенном возрасте, где-то в возрасте 13 лет, у человека формируются те качества личности, которые отвечают за предназначение. И поэтому где-то в возрасте как раз 13 лет я четко осознала, что мне как-то надо помогать людям, ну вот как-то хочется. Угу. А, а как еще как бы не знала, это все вырисовывалось, но тогда я уже знала, что я точно буду помогать людям. Думала, может быть, не стать врачом, может быть, фармацевтом, а может, психологом. И когда я уже в более осознанный возраст вошла, старшего, там, подросткового возраста, я уже поняла, что точно я буду учиться на психологическом факультете. Это будет классно, здорово, и даст мне ответы на мои собственные вопросы, которые были по жизни, как у любого нормального человека. Mm -hmm. вот. Так что для меня это и мой собственный запрос, и сфера деятельности, и как бы то, чем мне хочется заниматься, то, что мне приятно. А вот у меня все-таки вопрос, а вот что можно делать в 13 лет? То есть это еще, мне кажется, такое осознанное, бессознательное. Что вы делали в 13 лет? А, играла, гуляла, училась в самом седьмом классе, ходила на дискотеки. Ну, как все нормальные девчонки. Начинала пользоваться косметикой, тоже было классно. Знакомилась с мальчиками. Ну вот, но вместе а с тем нужно? это же не мешает. А как можно понять, вот опять-таки, если вы же сегодня работаете с людьми, вы возвращаете в этот 13-летний возраст, что они хотели тогда? А, это если есть запрос, а, как мне понять, что я хочу там, что я хочу от жизни. Или человеку важно понять, чем он хочет заниматься, то есть какая-то сфера деятельности должна быть нужна. А, и понимание этой сферы деятельности, и... А, это вовсе не обязательно, да, есть психотехнология, которая возвращает человека по линии жизни туда-обратно, и, как правило, там все ответы на вопросы, ну и все проблемы, и все блоки как бы тоже там. Мы их снимаем, убираем, возвращаем обратно человек. Ой, круто, здорово, теперь я знаю, куда мне двигаться. Ну, как бы так это работает. Поэтому это по запросу. Если есть такой запрос, как бы, что делать и как быть, как найти вот э, ответы на вопросы, зачем я миру, зачем мир мне, и чем мне заниматься в этом мире, тогда да. А так, конечно, нет, все гораздо проще. А как вы считаете, зачем вообще успешному человеку проходить тренинги? Существуют разные понятия успеха, разные критерии. Вы, наверное, слышите о колесах баланса. У моего любимого учителя Сергея Викторовича Ковалева, Нет. у которого я учусь, есть ступени благополучия. Их там, допустим, пять. Там здоровье, взаимоотношения с другими людьми, любовь, секс, работа и деньги. Поэтому если человек успешен в какой-то одной области или в двух, или сразу в нескольких но там недостаточно еще там двух-трех. Тогда ему в любом случае нужно будет чуть-чуть поднять этот уровень, чтобы быть полностью благополучным. Поэтому это больше для этого. Абсолютно благополучным, наверное, быть можно, но это такая редкость. И mm -hmm. нельзя достичь определенного уровня и сказать, вот я все, я крутой, у меня все замечательно, я никуда больше не развиваюсь, потому что это путь деградации. мы постоянно должны развиваться. Как один философ говорил, не бойтесь стремиться к совершенству, вы все равно его никогда не достигнете. Поэтому mm -hmm. пределов совершенства нет. А, Олесь, а вы закончили высшее психологическое, то есть у вас высшее психологическое образование. Да, конечно. А что, да, в медицину. В медицину? Нет, в смысле, я ушла в медицину? Нет, я не в медицине. Я планировала, думала, мне быть врачом или мне быть психологом. Врачом мне как бы не очень хотелось, потому что я достаточно брезгливый человек. не выношу вида крови, я такая нежная девочка. Поэтому как бы в этом плане работать с детьми, им помогать, ну, гораздо приятнее. И моя брезгливость никак не страдает. Поэтому я выбрала вот эту стезю, и мне просто хорошо. Хорошо. При этом вы стали педагогом раннего развития. Это что за специальность такая? Ну, педагог – это вообще вполне понятная специальность. Просто я последние два или даже три года работаю с детьми. И работая с детьми, необходимо обладать знаниями о педагогике. А, без этого вообще никак. Это, Вы ну, знаете, как постоянное развитие и рост, то есть повышение квалификации. Да? А вот я была психологом, потом я поняла, что мне мало просто быть психологом, хочется быть психотерапевтом. Потом я начала работать с детьми, и я понимаю, что работа с детьми – это прежде всего еще азы педагогики. То есть нужно знать, как иметь, нужно знать, как иметь подход к детям, как с ними общаться, взаимодействовать и давать учебные программы. То есть я это тоже могу и умею делать, и как бы это сейчас очень требуется в обществе. Педагоги-психологи и люди, которые и психологическую помощь оказывают, и обучают детей. Это сейчас очень популярно. Вот, mm -hmm. поэтому это было необходимо для работы, и это классно, здорово, очередной этап развития. Так что я сейчас большей частью с детьми работаю. А какое все-таки принципиальное отличие между психологом и психотерапевтом? Ой, спасибо вам за этот вопрос. Очень люблю на него отвечать, когда меня спрашивают. Принципиальное развитие, различие есть, да. Психология как наука... Сейчас, если мне не изменяет память, в институте в 1879 году появилась из философии. И это было классно, здорово, потому что это как в какой-то лаборатории, просто там какие-то исследования проводились. И вот так она, собственно, и появилась. То есть, это значительно ну, очень молодая наука, то есть она очень мало существует. И она мало что дает. Вот простят меня коллеги, может кто-то меня сейчас осуждает, что она говорит. На самом деле да, это так. Она очень мало что дает. Она может дать ответ на какие-то вопросы. Почему человек оказался в подобной ситуации? А что его к этому привело? Но у человека, когда он приходит на сеанс, у него есть запрос. Ну как сделать так, чтобы этого не было? Ну дайте мне алгоритм действий, мне плохо, мне тяжело. Что мне сделать, чтобы в моей большей жизни не было этого болота? Вытащите меня из него. Так вот, психология этого не может. А психотерапия может, потому что это более инновационный, более качественный подход. И здесь мы психологию берем как базу, как теорию для специалистов, которые должны ей обладать, чтобы э, эти новые инструменты, навыки использовать грамотно. А, вот, поэтому, а, даже, знаете, притчу такую вспомнила, очень интересная, она будет, метафор, такая немножко метафоричная. А, язык метафор нами больше понимается. Представьте, что человек шел и упал в яму. А, там оказался, сидит и думает, как же мне быть? И вот проходят люди, подходят и говорят, ой, как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Как ты себя ощущаешь? А, может быть, тебе чем-то там помочь, не знаю, там печеньку дать или еще что-нибудь? Вот. Mm -hmm. И человек думает, ну вот не знаю, вот как же я сюда попал, как же я дошел туда, до жизни такой? А В другой момент с другой стороны подходит другой человек и говорит, Привет, может тебе дать лестницу? Так вот, здесь как бы очень на этом примере показывается, что человек, который спрашивает, как у тебя дела, это те самые психологи, да, то есть... Как, давайте поговорим об этом, или такая шутка, знаете, в народе, вы хотите об этом поговорить. Человек не хочет говорить, он попал в яму, и он думает, как ему выбраться. И человек, который дает ему лестницу, дает ему механизмы для того, чтобы решить данные, данную проблему и избавиться от этого навсегда, подняться наверх и пойти дальше по своим делам. Ну, как-то так. Вот так это вот принципиально отличается. Качеством и эффективностью подхода. А с какими проблемами чаще всего приходят сегодня ваши клиенты? Проблемы разные, поскольку я последние три года занимаюсь с детьми и работаю с детьми, то это также и родители, это детско-родительские отношения, это непослушание. Обычно родители приходят, вот вам ребенок сделайте мне воспитанного культурного ребенка, самый частый запрос. Как сделать так, чтобы он меня начал слушаться? Где у него на теле волшебная кнопка, которую можно нажать и избавиться от неприятного симптома? Какие-то такие запросы сейчас больше, они, конечно, смешные. Иногда что-то даже записываю, потому что это настолько а, интересно, необычно, настолько это, а, ну, как бы и для общего развития тоже интересно. Ну, в основном такие, поскольку я больше с детьми сейчас. А так вообще а, разные были запросы, разные были. А... а вот какая была ваша первая консультация? Самое первое. Самое первое. Это было сразу после института. Это был 2009 год, и это была знакомая, которая сказала, ой, слушайте, здорово, слушай, здорово, ты закончила психфак, ты защитила диплом, поздравляю, вот теперь у тебя есть уникальная возможность применить свои знания на мне. И я жутко нервничала, я жутко волновалась и забыла вообще совершенно все, чему меня учили, я поняла тогда одну простую вещь что теория – это одно и та база, которую нам дают в институте, а практика и живой человек вот напротив тебя со своей проблемой – это совершенно другое. Я понимаю, что я абсолютно бессильно владею вот этой теорией, что мне еще нужно очень много учиться развиваться, расти над собой, чтобы смочь помогать людям. И это был такой урок. И я, по-моему, даже не взяла с нее деньги за это. Потому что мне было просто как-то неудобно вот как бы от такого качества. Поэтому это был хороший урок и хороший стресс для меня. Очень хороший. Но это давно все в прошлом. Алис, а вот человек вашей профессии, он должен быть всегда серьезен всегда даже когда родители приходят и говорят воспитайте мне ребенка да то есть даже с такими вроде бы серьезными проблемами все равно к ним нужно относиться серьезно а вот что вы делаете вне нерабочее время то есть вот может у вас хобби какое-то есть потому что нужно же расслабляться как-то да конечно ну мы как любые нормальные люди у нас бывают семьи случаются дети там Uh, случается... <laughs> ну, конечно, почему бы нет? Зачем отказываться в удовольствии? Uh, ну, я, допустим, еще занимаюсь танцами, мне это нравится, люблю танцевать. Uh, я люблю всякое там рукоделие, то есть декупаж, скоробукинг, это изготовление открыток ручной работы, альбомов, uh, mm -hmm. uh, каких-то, ну, люблю расписывать вещи вот там в интерьере. Ну, всякие разные такие вещи, которые меня как-то успокаивают, приводят в норму, ну, развивают мелкую моторику, тоже как бы успокаивают. Так что вот танцы, скрабокинг мне очень нравятся. А можете себя назвать счастливым человеком? Да, конечно, конечно. И здесь очень важно понимать, что счастье, а так же как благополучие, уверенность и многие другие критерии, а, они не являются чем-то внешним что, кстати, является ошибкой, когда люди так начинают думать, потому что это наше внутреннее состояние. И mm -hmm. пока мы думаем, что мы можем из внешних состояний, из отношений, из какой-то вкусной пищи, или там, от секса, или еще от чего-то прокачать себе вот это вот, на самом деле нет. Это все иллюзия. Поэтому это все рождается внутри. Поэтому, когда человек приходит с определенным запросом, мы в нем вот эти ресурсы восстанавливаем. То есть у нас это все есть, просто нужно взять таблечку, эти расточки немножко полить, чтобы они выросли. Вот так это делается, такие интересные трансформации, очень это классно. А у вас есть какие-то личные тренинги да, или вот какие-то ваши непосредственно наработки, которые вы создали сами? Угу. Ну, чисто сама, конечно, я не профессор, еще до этого уровня не дошла. Как говорит мой учитель, чтобы стать профессором, нужно начать носить очки и обозвестись геморроем. То есть мне до этого еще далеко, слава богу. Так что есть личный стиль в работе. То есть я беру нужную, любимую мою школу, их классные психотехнологии, применяю их со своими клиентами. Uh -huh. И это действительно работает, это классно, это эффективно, и со временем себя это хорошо зарекомендовала. Я это активно использую. Так что каких-то своих таких открытий нобелевских, конечно, у меня нет. У меня есть любимые школы, которыми я очень так хорошо интенсивно пользуюсь, которые дают хороший результат. Я uh -huh. люблю Нелперов, очень классные ребята. Я люблю Сергея Викторовича Ковалева и ИНП. Это интегральное нейропрограммирование, тот как раз метод, в котором я работаю, потому что я его ученица. Вот, mm -hmm. И, собственно, потом на платформе будут такие вот курсы. Mm -hmm. А вот если человек, например, лично э, захотел чему-то у вас обучиться, вот mm -hmm. вы личное наставничество человека берете, какой-то коучинг? Mm -hmm. Да, я это очень люблю. Но, кстати, полюбила это не так давно, потому что это все-таки очень серьезный подход, осознанный, очень серьезная работа. Раньше мне нравилось просто консультировать, вот, на, набираться опытом как-то э, просто общаться с людьми, видеть э, трансформации. Сейчас мне как-то этого мало, но мы растем, развиваемся, и уровень наших запросов тоже растет. И поэтому, да, конечно, беру, активно использую, и мне нравится такой подход, как наставничество. То есть там не просто чисто психотерапия, а не просто там какие-то советы. Кстати, советов советах нет психологи, нет, мы даем рекомендации, мы даем механизмы развития. А пользоваться этим или нет, это тоже выбор человека. Как говорит Эрик Берн, 100% ответственности, 50% это терапевт, 50% это клиент. Поэтому, да, с удовольствием беру, с удовольствием делаю, и мне это очень нравится. А вот что важно вообще, может быть, не, не, не только в вашей профессии, но даже в том же наставничестве? Вам нравится больше процесс или результат? Мне нравится и процесс, и результат, потому что данный процесс очень результативен, потому что, я говорю, там не просто психотерапия идет, вот человек оплатил часы работы, и все, да. собственно, он ушел в освоясь. И потом приходит, когда у него опять неприятный симптом в другой области какой-то появляется, да, Здесь нет, здесь как бы контроль, то есть мы провели терапию, мы что-то там подкорректировали, и я могу давать задание, допустим, давай ты сделаешь вот это, да, обратную связь, давай ты сделаешь... то есть я веду человека, и мне это mm -hmm. нравится, потому что это более глубокий, глубокий, глубокий вид общения, более глубокая проработка и более эффективно получается по сотрудничеству. То есть просто психотерапия, это классно, здорово, но у нее, как правило, временный результат до того, как, потому что ты понимаешь, что ты прорабатываешь одну проблему, вылезает другая, прорабатываешь вот это, вылезает третья. А здесь ты все это очень ровно счищаешь по мере общения с человеком. Это эффективнее просто, но дороже, но эффективнее. Какие уникальные случаи были в вашей практике? А по терапии, по наставничеству просто конкретнее не очень понимаю. Можно и по терапии, потому что если мы сейчас угу. раз, можно разобрать два вопроса, да, то есть по наставничеству, то есть вот вы взяли человека и по терапии угу. два примера. А если самые яркие брать, то здесь, конечно, терапия, потому что я в процессе обучения мне были интересные. Все виды, то есть я ничего не боялась, я и в наркодиспансере проходила практику, когда mm -hmm. училась, и во всероссийском обществе слепых, то есть мы там проводили тренинги с людьми тотальными, незрячими, которые просто вот, имея такой недуг, находят в себе силы, чтобы жить, бороться, создавать семьи, рожать детей, учиться в институте, когда мы, имея полностью, там, физически полностью все навыки и ресурсы, начинаем как бы себя жалеть, думать, что мы какие-то несчастливые и так далее. То есть это был хороший опыт, достаточно такой. Вот я помню, как после одного тренинга я вышла на улицу, и я поняла, что я даже дышать начала по-другому. Я начала замечать небо вокруг, птичек, там, людей прохожих. И для меня это был очень большой опыт, то есть... Перестала, наверное, где-то жалеть себя, перестала видеть мир таким, каким видела раньше и поняла, что как эти люди преодолевают себя, каких усилий и трудов им это стоит, и что моя жизнь гораздо более яркая и эффективная, чем у них. И у меня есть то, чего нет. У них никогда не будет у них этого. И тем не менее они так классно с этим живут, что мне бы у них еще этому поучиться. Вот это было очень, конечно, показательно. Я тогда была достаточно еще молодая, это Было мне лет 20, то есть хороший был опыт. Вы так говорите, как будто сейчас уже все, уже последний поезд ушел. Не, не в смысле все, но просто достаточно это было давно по времени, просто и не больше, не меньше, просто давно по времени. Я окунулась просто в эти воспоминания и вспомнила, вот, ощутила вот это вот. Это было классно. Это было ярко. Еще яркие воспоминания, конечно, от работы с приемными семьями, волонтерской работы в домах. Ой, так сказать, престарелых уже все, да. подумала об этом. Кстати, да, надо, вот если пришло, надо подумать об этом. Может быть, там я еще себя нет, не реализовывала. А с приемными семьями, потому что там тоже очень много разных интересных случаев и да. не очень хороших там всяких разных. И тоже был полезный опыт, очень полезный, очень яркий. И как важно иметь семью, когда люди не отказываются от своих детей, все-таки несут вот эти обязательства. И как это классно, когда это все есть. И как это печально, когда у детей нет родителей. Это реально просто очень печально и очень грустно. Так что вот был такой опыт. То есть, а вот если сказать конкретно об этом опыте, то есть вы даже работаете с детьми младшего возраста, которым помогаете... Ну, не знаю, убрать эту проблему, ее разве можно убрать? Ее невозможно убрать ребенку, невозможно дать то, что э, я не могу дать, да, я не могу дать родителей, я не могу дать какую-то уверенность в завтрашнем дне, я не могу дать денег. Я могу только, э, как сказать, проработать вот это, дать механизмы. Я как, как, как наставник, э, как, как сказать, как проводник. Вот проводник, вот представьте, человек и вот дверь. И я вот его как бы веду. Вот, вот, вот дверь светлое будущее, а вот дверь... вот, А, я в вспомнил, да? На ней просто вот все просто, эта ситуация. Я вот люблю метафоры, они очень классно заходят всегда. Человек, человека приговорили к смертной казни. Вот у него там гильотина, все его уже там поставили. Говорит, ну давай, последнее желание. Говорит, окей, что можете предложить? Он говорит, вот тебе дверь такая вот дверь, ты в нее сейчас зайдешь просто и все, либо останешься здесь и тебе отрубят голову и он так mm -hmm. подумал, говорит, ну я не знаю что за этой дверью, ну вот не знаю я, я выбираю понятное приятное мое будущее нет, говорит, я останусь здесь, я боюсь этой двери, и когда уже палач почти завершил свое дело, он сказал, ну хорошо, я сейчас умру, ну скажите, ну что же за этой дверью а ему тот-то его приговорил, судья сказал, ну знаешь а за ним была свобода ты mm -hmm. не зная этого, ты от нее отказался. То есть это как бы вопрос об упущенных возможностях наших, да? о том, что мы боимся что-то делать, что-то думать, выбираем привычные да, модели поведения и, как правило, теряем. То есть нужно рисковать, рисковать. не бояться. Mm -hmm. Да, да. Поэтому здесь вот на этой метафоре как бы все сразу понятно. А, Олесь, давайте постепенно перейдем к курсу, да, который будет у нас на площадке. А о чем будете рассказывать? Чем будете делиться? Ой, буду, буду делиться, буду делиться. Пока что у меня только четыре лекции в курсе, буду постепенно добавлять. Значит, психология управления реальностью. У меня называется курс. Что у меня там будет? У меня будет работа с ожиданиями. То есть как ожидания влияют на нашу жизнь, как это все трансформировать, как это изменить. То есть я не психолог, в чистом виде, да, который давайте поговорим о наших ожиданиях. Мы не будем говорить. У меня там на лекциях, кстати, все очень четко по делу. У меня они не очень длинные. А у меня практикум. Я практик. То есть я люблю взять и сделать. Как сделать так, чтобы у человека больше не было вот этих вот проблем с ожиданиями. Да? Вот они были оправданы, экологичные. И после работы оставалось чувство такой легкости, светлости и понимания, что жизнь на самом деле не то, что до этого. Мы там замеряем оценки до, у меня там есть оценки после. И так вот в каждом, в каждом курсе лекций будут ожидания, потом будут созависимости. Здесь не только там алкогольная, наркома... там наркозависимость, игрозависимость и так далее. Здесь больше, знаете, такое... Есть сейчас зависимость от интернета, социальных сетей, общественного мнения, там, зависимость от партнера. да, Там невозможно построить нормальные отношения, потому что если человек уйдет из моей жизни, то моя жизнь закончится. Вопрос, чего ты это взял, <реш> что она закончится <реш> или взяла? Вот это как бы об этом. Курс тоже очень интересный. Я немножко расскажу о том, что это такое в начале каждой лекции, а потом я даю, говорю, а теперь, мои хорошие друзья, берем ручки бумаги и начинаем работать усердно. И просто человек будет пошагово делать то, что я говорю в лекции, и прорабатывать свою проблему. То есть это заменяет, во-первых, это дает нужные знания, навыки для жизни, во-первых, а во-вторых, заменяет поход к терапевту. То есть существенно экономит деньги. Для меня еще в этом задача. Потому что не у всех есть возможность, а я хочу, чтобы как можно больше людей обладали знаниями, навыками, и вот обладали вот этими ресурсами. Потом у меня еще будет ДПДГ, а это... Да что за страшное, блядь. Да-да-да, <смех> <смех> у меня даже в лекции так есть очень страшное слово у нас сегодня. Работа с ДПДГ. Это десенсибилизация эмоциональных состояний посредством движения глаз. Это метод Фрэнсон Шапиро, американский психолог. Я как бы в лекции тоже об этом расскажу, покажу, как это делать. А, можете почитать книгу. В принципе, у нее классная книга есть. Вот, и история тоже создания ДПДГ – это очень успешный метод психотерапии, который существует в нынешнем мире. Я даже знаю людей, которые чисто вот с этим методом работают и имеют успех, потому что он реально работает. Это, я еще раз говорю, это не психология, это, это чисто психотерапия, не, не медикаментоз. то есть не надо пить таблетки, когда мы приходим к психотерапевту, да, ой, выпейте таблеточку, у вас все пройдет. Но как бы действие таблеточки заканчивается, а проблемка-то остается. Здесь все гораздо интереснее будет. То есть мы не будем пить никаких таблеток. Таблетки должны все-таки врачи назначить, да, по унадобности. Mm -hmm. А мы будем просто работать с психологической частью проблемы и с соматической. Так что вот так, что у меня еще? Ожидание созависимости, ДПДГ. А, и позитивация будущего тоже очень интересная mm -hmm. фишка. То есть мы будем брать конкретные жизненные ситуации, допустим, там человеку предстоит экзамен или там выход замуж, или нужно определиться с партнером, а ты, ну, не знаешь, вот что делать, вот просто все, находишься в таком трансе, что просто не знаешь, как дальше жить. И та психотехнология, которую я буду давать благодаря Сергею Викторовичу Ковалеву и его школе, она будет помогать людям справляться вот с этой ситуацией, то есть там конкретно, пошагово, как сделать так, чтобы понять, что ты хочешь на самом деле, и сделать это то, что я хочу, позитивным. То есть мы там удаляем негативный опыт, ожиданий, да, формируем позитивный, формируем там картинку, все учищаем, ресурсируем, говорим, поехали. И, в принципе, в жизни получается все классно и позитивно, благодаря вот этой психотехнологии. Вы затронули тему, кстати, общественного мнения. Да. Если я не ошибаюсь, по-моему, Коко Шанель сказала, что мне не важно, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще. Вообще, да, да, да, да, это очень классно. А как в социуме, вот когда человек работает в социуме, то есть он живет в социуме, а как от него избавиться от этого общественного от мнения? От социума или от мнения? Да, есть, но от социума вряд ли, от общественного мнения. Ну это кому как, как бы, есть ряд психических заболеваний, где там можно и от социума-то, в принципе, избавиться. Это не проблема, смотря как себя накрутить. Смотря как подойти к решению этой проблемы, как избавиться, ну как, никак. Вот я, кстати, вот, в проблемах в курсе с ожиданиями, там как раз буду говорить, что мы постоянно с чем-то боремся, что-то преодолеваем, потому что наша жизнь это же так тяжело и трудно, это же так mm -hmm. вообще невыносимо. На самом деле это не так. надо ни с чем бороться. Надо просто понимать, что ты хочешь. И если есть данный симптом, который беспокоит, а мы его просто берем и трансформируем. Мы ничего не уничтожаем, никого не убиваем. Мы просто трансформируем то есть мы меняем там, с минуса на плюс. Вот и все. И попутно еще ресурсируемся там тоже очень классно. Но это нужно смотреть как бы невозможно в двух словах на пальцах угу. а, рассказать об устройстве андронного коллайдера. Да, вы понимаете? Ну, это как ну, бы да. Вот существует огромное количество, в принципе, школ и методик, по которым людей обучают. Вот почему именно ваш курс? Ой, как мне нравится этот вопрос. Спасибо вам большое. А почему именно мой курс? А, да, существует очень много школ, методик, я согласна, и каждая из них эффективна. Я очень уважаю своих коллег и желаю им всяких, всяческих творческих успехов и не только творческих и профессиональных. Но почему я? Потому что я уже говорила, я являюсь учеником Сергея Викторовича Ковалева и его замечательной школы ИНП, и работаю с методом интегрального нейропрограммирования. Почему именно я, почему именно этот метод? Потому что он затрагивает все направления работы с человеком. То есть там идет работа и с психосоматикой, и психотерапия, и психологическое консультирование, и личностный рост и развитие. Но это еще не все. Данный метод затрагивает все стадии жизни. То есть их, ну, в общем, в целом всего четыре. Там досоциальная – это адаптация, социальная – это социализация в системе общественных отношений, потом постсоциальная или экзистенциальный уровень жизни, где мы задаемся вопросами, кто я, зачем я этому миру, зачем этот мир мне и каково мое предназначение. И надсоциальная, то есть это уже трансперсональная, Уровень развития, где мы уже, там, космическое, там, бытие, там, божественное начало, там, и так далее. Ну, нам бы хотя бы первые три освоить уже неплохо. И мы все это, как бы, этот метод, он охватывает это все. Но и это еще не все. Мы идем дальше. Мы затрагиваем все уровни психотерапии. Не просто психологии, а психотерапии. То есть там инструментально идет проработка проблем адаптации, интенциональная, то есть цели социализации выполняются, экзистенциально-смысловая, то есть это мы даем человеку вектор направления, то есть там очень быстро человек понимает свое направление и свое предназначение. И транспер... трансцендентное развитие тоже даем, но это уже как бы, опять же говорю, это очень сложная структура, в нее пока лучше не лезть. Есть вопросы, всегда можно ответить. Затрагивается вот теперь самое важное, все коды репрезентации. То есть, не страшное слово, сейчас расскажу, что это такое. То есть... У нас есть бессознательного 4 кода репрезентации, то есть мало школ, практически ни одна школа в современном мире не работает сразу на 4 кодах. То есть у нас либо один код, либо два, до два так в лучшем случае. То есть психология, она как раз это вот эм, на речевом коде. Мы поговорили, мы поболтали там с соседом, да, и решили проблему. Нет, друзья, не решили. Она осталась, она сидит глубоко у вас, и до следующего критического инцидента она из вас опять вылезет То есть мы как работаем? На нейрологическом уровне, то есть телесном. Мы говорим, где в теле ты ощущаешь данную проб проблему. Потом на психосемантическом – это речь. То есть в буквальном смысле то, что мы говорим изо рта, идет прямо в мозг, там пишутся микропрограммки, это все реализуется. То есть мы говорим, жизнь плохая, жизнь трудная, мы неудачники – и ваша бессознательность сделает все, чтобы вы были неудачниками, жизнь ваша была трудной и невыносимой. Следующий код – пространственный, то есть когда мы работаем, мы всегда говорим, где в пространстве находится твоя проблема или образ проблемы. И, естественно, символический код, последний код репрезентации, который позволяет понять, что наше бессознательное понимает язык символов, то есть его мало сказать, ему надо показать картинку. И это один из эффективных способов как раз современных психотерапевтических школ, гештальт-терапевтов, ребята-нелперов, они вообще просто революцию сделали в психотерапии. Там вот есть и как, как раз вот этот язык символов, тот язык, который понимает наше бессознательное. А мы работаем именно на уровне глубокого бессознательного. То есть мы буквально в смысле с корнями вырываем и загружаем все то, что надо. То есть у нас никакой пустоты, все только эффективно. Так что вот, вот почему я, вот почему такой, эта школа ну, и этот пол, пол, Полноценный, такой фундаментальный ответ от специалиста вашего уровня. Ну да, как, ну по-другому не умею. Даже, да, как... на какой не, даже не знаешь. Олесь, уже практически крайний вопрос, да, подскажите, а какие-то домашние задания, интерактивы, вот что ждет наших зрителей и слушателей на вашем курсе? Ой, Ждет много интересного и ждет самое главное. А, а, мало воды, то есть я не люблю лить mm -hmm. воду. Я люблю... Привет, друзья! У нас там... А какие задания будут для отказания? студентов? А, студентов. А задания просто пошагово Включайте мою лекцию и пошагово выполнять все то, что я говорю. То есть они будут? Будут, будут. какие-то... Да, да, да. Они в лекциях уже есть. Если что-то непонятно, всегда могу ответить на вопросы. Я доступна. Mm -hmm. Доступна, как это, статус в WhatsApp, там доступен. Вот, как бы я доступна. Спросить. Всегда да. можно спросить. Дата первого урока уже известна? А, ну, собственно, вот жду, когда меня запустят, Да, в принципе, уже все готово. Можно включать и смотреть. Mm -hmm. Первые четыре лекции уже запущены, остальные две еще пока в работе. И потом уже я посмотрю по запросам. То есть что людям ближе, то я и буду выкладывать, чтобы это было эффективнее. А не то, что как-то мне кажется. Я больше здесь на спрос как ориентируюсь. По запросу, по спросу. У нас наши гости на YouTube, которые смотрят нас в прямом эфире, выражают вам огромную благодарность. Я вот знаю, человек, к сожалению, просто указана фамилия. Затем Лидия Семенова тоже уже написала, что Семененко, простите, уже что она прям ждет ваших вебинаров. Ну и еще пару человек также выражают благодарность. Может быть нашим зрителям, которые сейчас нас смотрят в прямом эфире, вы можете что-то порекомендовать, какую-то литературу специально, чтобы подготовиться, может быть. К вашим вопросам. Подготовиться. Книги. На самом деле. Ко всему всегда нужно быть готовым и просто расслабиться. Просто, друзья, не надо напрягаться, расслабьтесь. Да, есть немножечко, несколько книг, которые я вам рекомендую почитать, потому что сама являюсь их фанатом, я их очень люблю. Допустим, это Ричард Бендлер, он очень известный Нелпер, написал очень классную книгу «Из лягушек в принципе. Это о стадиях благополучия. Вот там просто все доступным языком, всех уровнях благополучия, вы-то найдете себя, вам будет очень смешно, то есть там у него еще такая подача информации прикольная, то что вы читаете, быстро находите себя и понимаете, и там еще, что мне нравится, он как сделать так, чтобы это изменить. Очень классная книга, очень рекомендую. Речен Вендер из «Лягушек принца», Роберт Моро, Монро «Путешествие вне тела». Это... Более глубокая такая литература, очень осознанная, но очень классная, рекомендую, перевернет ваше сознание. Ну и, конечно же, мой любимый, мой дорогой профессор Сергей Викторович Ковалев, нейропрограммирование успешной судьбы. Потому что это человек, действительно, кому, которому нет равна. равных, он профессор, психотерапевт и российского, и европейского реестра. Он создал этот метод сам, это его многолетний труд, и я его ученик, и все его последователи просто ему благодарны. Просто за этими ребятами будущее. Вот мы сейчас как раз изучаем детскую психотерапию. Это новое сравнительно такое вот направление, потому что сейчас говорят больше о взрослых, о взрослых, а детей как-то, знаете, мы привыкли какими-то старыми методами, там сказка терапия, песочная терапия, я все это знаю, умею, и мне немножко поднадоело. А у меня еще я планирую курс по детской психотерапии, то есть чтобы люди видели, как в игровой форме, понятной детям, можно было избавиться от очень трудных проблем. То есть уже с детства делать человечка здоровым, добрым, классным, чтобы у него все было хорошо. Ведь это наше будущее. Это правда. Олесь, спасибо вам большое за то, что выделили время. да. Я знаю, что вы действительно занятой человек. И эти полчаса, даже чуть больше, провели вместе с нами. Спасибо вам тоже огромное. Было очень приятно общаться с вами. Вы очень позитивный человек. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо всем тем, кто был со мной. Жду вас на, наш, на моих курсах, смотрите, учитесь. Если будут вопросы, задавайте, я всегда на связи. И, как я говорю, в конце каждого моего курса, моя любимая цитата, помните, что всюду, где можно жить, можно жить хорошо. Друзья, ну если вам понравилось это интервью, обязательно поставьте лайки внизу этого видео и, возможно, задайте ваши вопросы в комментариях. Ну и, конечно же, следите за нашими новостями в Телеграм-канале, всего вам самого доброго, друзья. До следующих встреч. До свидания. До свидания.